Всем привет! Анна Михайловская часто делится с фанатами личными моментами из своей повседневной жизни. Вот и в день рождения артистка решила рассказать, как она отметила важное событие. Как оказалось, звезда собрала подруг карауке Баре. На мероприятии присутствовали как школьные приятельницы Анну, так и ее коллеги по актерскому цеху. Например, фанаты заметили на празднике Глафиру Тарханову. Сама Михайловская призналась, что ей пришлось организовывать торжество в авральном режиме. Анна боялась внезапных форс мажоров но в итоге торжество прошло просто отлично. Сама себе завидую, какие у меня классные подруги, каждая уникальная и мною любимая. Не все смогли. Девочки шли вам поцелуйчики. Это было так круто, весело, душевно. Задача успеть до 23.00 выполнена. Времени для разогрева не было, сразу в пляс, рассказала актриса. Для мероприятия Анна выбрала элегантное белое платье с длиной выше колен. Многие поклонники обратили внимание, что образ звезды получился очень удачным. Благодаря наряду Михайловская смогла подчеркнуть все достоинства своей фигуры.